Добрый день, меня зовут Наталья. А, собственно, я обратилась в швейцарскую клинику по поводу своей проблемы. У меня был несостоятельный рубец и эндометриоз, как оказалось, третьей степени. А, ни на секунду я не сомневалась, что я буду оперироваться у Константина Викторовича. А, сегодня, в седьмой сутки после операции, чувствую себя прекрасно. Безумно счастлива и рада, что попала сюда, прошла полный чекап, который на самом деле дал мне ясную картину понимания своего здоровья и надеюсь на скорейшее поздравление. Всем спасибо, желаю вам обращаться только сюда.